Сегодня мы загружаем реальную жизнь в социальные сети. Там можно наткнуться на любую информацию от рецепта салата до состава взрывчатки. В интернете действует несколько тысяч вербовочных сайтов, где ты и я — новички, их главная цель. Экстремисты — это люди, которые могут вовлечь тебя в преступную группу. Каждый клик или новый знакомый может затянуть тебя в опасные сети. Они ищут как неуверенных наивных простаков, так и дерзких свободолюбивых личностей. Когда вербовщики тебя найдут, они попытаются войти к тебе в доверие. Даже могут предложить помощь с жильем, питанием и деньгами. Назад дороги уже не будет. Я вижу вопрос пользователя. Рассказываю, как защитить свой аккаунт. При переходе по сомнительным ссылкам следи за названием сайта в адресной строке. Изучи профайл, прежде чем принять новый запрос на дружбу. Если в нем нет фото, постов на стене и личной информации, то, скорее всего, он подставной. Отправь в бан нового знакомого, если он на тебя давит. Ограничь доступ к своей страничке. Что делать, если ты столкнулся с подозрительным сайтом или группой в социальных сетях? Заходи на сайт прокуратуры к Мао Югры. Кликай на вкладку «Написать сообщение» Интернет-приемное. Заполняй пустые поля. Копируй ссылку сюда. Введи слово на картинке. Отправляй сообщение. Или заходи на сайт 86.mvd.rf. Кликай на вкладку «Прием обращений». Ознакомься, поставь галочку и нажми «Подать обращение». Заполняй пустые поля. Введи слово на картинке. Отправляй сообщение. Твои сообщения будут рассмотрены, нарушители будут наказаны. Скажи «Стоп» экстремизму. Ставьте лайки под этим видео и репост, репост, репост.